В данном уроке мы поговорим по торговле по индикаторам. Это, наверное, самый простой вид скальпинга. В зависимости от настроек здесь сделок может быть у вас больше или меньше. Но самый простой он в том плане, что его очень легко, во-первых, исполнять, во-вторых, очень легко автоматизировать, и в-третьих, он очень мало допускает субъективного мнения о том, нужно входить в рынок или нет. То есть индикатор – это определенные Инструмент, который наносится на график. Мы уже рассматривали индикаторы типа скользящих средних. И они вам четко будут показывать точку входа. То есть сигнал о том, что нужно входить в рынок от индикатора, он придет однозначно. А вы уже для себя можете решить, как входить, при какой цене. Как правило, входить лучше лимитированной заявкой. Это всегда уменьшает просказывание, улучшает результаты. А использовать можно совершенно различные Индикаторы, по которым можно торговать внутри дня. Ну, один, естественно, из самых известных и применимых индикаторов – это индикатор скользящий средний. Также применяется достаточно часто это параболик. Его тоже можно настроить в зависимости от параметров. Он может давать больше, меньше входов, может работать и используется вообще как для позиционной торговли. Очень хорошо работает боковики. Один из лучших – это индикатор «Стахастик». Но также применяются и индикаторы конверт, и Чайкина. Можно использовать Буллинджера. Я рекомендую начинать с самых простых и понятных. Например, взять Скользящий Средний или Параболик Сарстахастик. Вот это, вот, наверное, тройка, с которых, думаю, обязательно нужно начать и попробовать работать именно с ними. Стопы и профиты помогают. И здесь тоже оптимальный вариант. Это автоматизация стопов и профитов при помощи робота. По крайней мере, стопы. То есть, профит это уже может быть больше такая... Искусство, в котором вы можете здесь поиграться и применять на стоп, это железное правило, что стопы у вас должны выставляться. И поскольку вы в позиции входите по индикатору и здесь практически нет субъективности, только настройка индикатора, то лучше, если стопы у вас будут заранее определены, тот размер, на который будет будете выставлять. Роботы, которые позволяют стопы и профиты выставлять, будут рассмотрены еще в дальнейшем, в следующих уроках. Перенос без убыток. Хорошая практика, это помогает вам больше посидеть сделки, это позволяет вам психологически легче переносить данную сделку, дождаться прибыли. А что я вам не рекомендую, это использовать трейлинг стоп. Вот Трейлинг стоп это зло, которое будет ухудшать ваши результаты существенно. Какие еще можно использовать стопы? Можно использовать стоп по фракталам, тоже очень хороший индикатор. По нему можно как заходить в позицию, так и использовать его как стоп, и очень прекрасно когда по фракталу вы переносите стопы и это будет тоже не допускать субъективности вы настраиваете размер индикатора фрактал и как только появляется новый фрактал вы тут же переносите туда стоп можно использовать и например готовые вот комплект 13 торговых роботов, их можно использовать как сигнал на вход то есть полностью автоматизировать сигналы а вы уже самостоятельно занимаетесь поиском лучшей точки входа, то есть ну, выставляете лимитированную заявку при помощи быстрого стакана и дальше отслеживаете полученный сигнал. Ну, если вы работаете вот по индикаторам, по данной стратегии, неважно как вы используете, просто наносите на график или используете комплект торговых роботов, вы должны отрабатывать каждый сигнал, иначе это будет слишком субъективное ваше мнение и вы будете очень много размышлять, надо входить, не надо входить. Ну, то есть тут нужно действовать как робот, поэтому я и рекомендую данной стратегии попробовать использовать торговых роботов. Вам будет проще самому работать по данной стратегии. Давайте на примере терминал Quick сейчас откроем и посмотрим, как можно по индикаторам работать и как можно их использовать. Здесь у меня нанесены несколько индикаторов, которые мы попробуем поработать сейчас. Вот Индикатор фрактал, видите, да, вот значение от него верхние фракталы у меня здесь на графике и нижние фракталы. Сегодня возьмем другие инструменты, с которыми мы еще не работали. Возьмем лукол Ну и возьмем еще Сбербанк. Просто очень хороший ликвидный инструмент и с ним нужно обязательно вам будет попробовать поработать. Лукойл я использую и использовал всегда в торговле гораздо меньше, чем Сбербанк. Следующий индикатор это скользящее среднее. Здесь используются две линии. Красная – это медленная, и синяя – это быстрая скользящая средняя. Проще использовать две а, линии, и когда происходит пересечение этих ли линий, вы заходите в позицию. Простейшая стратегия, но если вы попали на какое-то движение, и движение, как я уже говорил, в первую половину дня, как правило, чаще встречаются, вы вполне можете при помощи вот данных а, простых наборов, а, двух а, всего лишь набора из двух линий скользящих средних, Сделать очень неплохие несколько сделок и забрать свой кусок профита с биржевого рынка. Справа у нас находится индикатор Stochastic. Он выводится в отдельном окне для боковых движений. И это один из лучших индикаторов. Вы можете чередовать. Например, с утра вы применяете индикаторы скользящей средней, которые подразумевают трендовые стратегии, то есть наличие движения, наличие тренда. А после обеда, вот в затишье, когда, например, с часа до открытия американского рынка, можно использовать индикатор стахастик, который в боковике будет давать прекрасные результаты. Потому что, когда нет движения, вот эти области перекупленности и перепроданности, которые применяются в индикаторе стахастика, то есть мы сейчас выделяем вот область перекупленности выше некого уровня и область перепроданности ниже тоже заданного в настройках уровня здесь вот задан уровень 20 и 80 и на эти уровни я ориентируюсь когда смотрю перекуплен или перепродан рынок если вы не знаете вот эти индикаторы с ними не знакомы есть ссылки также в литературе на видео где я подробно разбираю ну различные индикаторы разбираются которые Присутствуют на биржевом рынке, присутствуют, ну, используются на биржевом рынке, присутствуют в частности в терминале Quick они же есть и в meta 3, -3 -5, те же индикаторы, их можно использовать. Опять, еще раз напоминаю: рекомендую начать с самых простых и понятных вам индикаторов. Лучше иметь в своем активе и работать с пятью индикаторами, которые вы точно понимаете, как они работают, как строятся, как их применять чем использовать там 30 индикаторов, которых вы большинство даже не понимаете, что они себе представляют и какую несут смысловую нагрузку. Лучше ограни... использовать меньше, но более качественно понимая полностью, как вы с ними работаете и опять же имея практику работы, нарабатывая практику использования работы именно с этими индикаторами. Ну давайте начнем и попробуем поторговать. При работе с индикатором Сахастик также помогут вам уровни поддержки сопротивления, которые вы можете навести, нанести на график. А для работы со скользящей средней наверное, эти уровни будут не очень нужны, потому что тут полностью однозначно толкование сигналов пересечения скользящих средних. Как видите, вот один сигнал мы уже пропустили. Вот было пересечение. И если в этой точке после пересечения мы не заходили бы в шорт, мы уже здесь могли закрывать свою позицию, потому что мы уже поймали бы хорошее неплохое движение вниз. Вот движение здесь. А, заходили бы даже если 58-200, то 58 уже можно было а, выходить в этой точке. Я говорю про стопы, которые мы можно выставлять по фракталу. При входе вот, стоп-1 можно было поставить здесь, затем перенести его вот по появившейся вновь вот, а, зеленая точка. А зеленый фрактал, верхний фрактал, то есть когда мы падаем вниз, мы переставляем стопы по верхним фракталам. Когда мы растем, мы должны переставлять стопы по нижним фракталу. Вот фрактал появился, и мы сюда перенесли бы стоп. И стоп у нас стоял бы, с одной стороны, достаточно далеко от текущей цены, чтобы его не выбило случайным образом. С другой стороны, этот стоп страхует наши риски на случай разворота и обратного движения. При торговле по стахастику обычно используют два возможных сигнала. Первый сигнал – это Выход из зоны перекупленности а быстрой линии, вот линия стохастика, она красным обозначена сплошным. И второй сигнал это пересечение быстрой линии, вот красная стохастика, пересечение пунктирной линии. То есть когда красная линия пересечет пунктирную зеленую сверху вниз, мы должны заходить в шорт. Единственная проблема и всех индикаторов, осцилляторов, в том числе и стохастик, это на большом хорошем длительном тренде он показывает слишком много сигналов перекупленности и эти сигналы начинают работать хуже то есть рынок растет и постоянно рынок находится в зоне перекупленности и то же самое при падении то есть при резком падении при продолжительном нисходящем тренде сигнал данный индикатор тоже будет постоянно находиться в зоне перепроданности и качество сигналов ухудшается то есть, возможно только какие-то локальные отскоки отскоки при падении или при росте, то есть при сильном тренде. И здесь индикатор именно осциллятор, вот, к которому относится стохастик, он работает э, несколько хуже. Тут лучше применять э, трендовые индикаторы типа скользящий средний или параболик САР. При работе со стохастиком здесь однозначно нужно использовать лимитированные заявки на вход. Но ну, вот сейчас можно поставить 27300 по Поверхней границы вот этой зоны проторговки мы ставим лимитированную заявку на продажу смотрим индикатор стахасик попал в зону перепроданности Видите, идет хорошее движение и здесь можно попробовать выставить лимитированную заявку в данном случае уже на покупку и давайте забирать мы будем порядка 30 пунктов то есть небольшие локальные движения будем забирать ход 306 ну, ставим 330 336. 30 пунктов Ждать сигнала можно в двух вариантов. Можно смотреть и дождаться закрытия данной свечи. Сигнал будет чуть позже, но более надежный. Либо смотреть по текущему значению. Когда текущее значение опускается слишком низко, даже не ниже 20, а ниже там, 15, 10 или до 5, вот тогда можно входить в позицию. Ваш вход будет более ранний, но здесь, соответственно, всегда у вас будет больше ложных входов. Можно применять здесь вход в несколько этапов. Видите, если... Рынок продолжает идти вниз и мы находимся в перепроданности. Можно попробовать сделать еще один дополнительный вход. Но Вы должны четко знать, сколько контрактов максимально вы откроете и каким, каким будете количеством входить. Если мы показываем перепроданность и после хорошего движения показываем перепроданность на уровне поддержки, то здесь однозначно нужно входить. Вероятность таких сигналов она увеличивается и улучшается вероятность получения профита. Если вы используете торговых роботов, профиты у вас могут из стопы выставляться автоматически. В данном случае я буду по мере открытия новой позиции, вот если будет дополнительное открытие позиции, я буду профит выставлять вручную на задное. Вот Оговорено количество пунктов на 30 пунктов, к примеру. 290, значит 220 буду. 27, 320 выставлять профит. Если это лимитка, вторая на обход тоже сработает. Как видите, позиция закрылась. 30 пунктов свои мы забрали. Ну, четко все получилось. К сожалению, не сработала вторая, вторая лимитированная заявка на вход. Ну и мы ее, соответственно, сразу убираем, поскольку уже этот, этот сигнал от индикатора стахастик мы отыграли. Позиция закрыта. Ждем следующего сигнала. Стохастик входит теперь в зону перекупленности. Ну, давайте попробуем здесь открыть заявку в шорт. Ну, я бы здесь ставил вот повыше на уровне, который нарисовался здесь, вот небольшой локальный уровень канала. Сейчас я поставлю тонким или даже пунктиром отрисую ее. 27365. Не факт, что мы дойдем до границы канала. Можно поставить каскадом, например, элеменки на вход. Стохастик уже достиг уровня 95, 90-95. Вот есть принципиальное различие при торговле по э, индикаторам, которые работают на тренде. Это скользящий средний параболик. Там вам лучше не пропускать и обидно будет пропустить хорошее трендовое движение. Работа в боковике подразумевает лучше пропустить лишнюю разделку, но войти по лучшей цене. То есть Вот мы поставили лимитки на вход достаточно далеко, повыше, то есть поближе к границе канала. Если был бы вход, вероятность с профита была бы выше. Но наши лимитки могло не захватить. Но вот в данном случае, скорее всего, они все-таки сработают. Нет, вот буквально к нашему, уровень наших лимиток подходит, но пока нас не захватывает. Рынок находится в перекупленном состоянии. В локальном, обратите внимание, мы смотрим все это на минутках. И, соответственно, из области перекупленность, то есть, когда рынок в какой-то момент вот, достаточно хорошо вырос. Видите, несколько белых свечей мы видим на графике. Вероятность в этом случае профита она увеличивается. То есть мы играем, но используем вероятность того, чтобы увеличить как можно больше срабатывание наших профитов и уменьшить вероятность срабатывания стопов. Так, вход 27 356, Ну и ставим 26. 26. Вот ставлю я 30 пунктов, хочу забрать. Только одна лимитированная заявка у меня сработала, к сожалению. Все, у нас закрывается снова профит. Мы убираем лишние лимитки, которые у нас не сработали. Этот сигнал мы уже отыграли. При этом обратите внимание, что индикатор Stochastic все равно еще практически находится около зоны перекупленности. И теперь следующая вероятность, что он может не пойти ниже. Индикатор может опять войти в зону перекупленности. Но вот данный сигнал, который мы мы зашли в сделку и закрыли позицию. Мы уже отыграли этот сигнал. Все. Следующий вход только после уже следующего. И только если индикатор выйдет из зоны перекупленности. И вернется в нее, в нее через несколько свечей. То есть сразу не нужно повторно входить. Потому что сигнал уже отыгран. Нужно ждать следующего сигнала. А по обрати обратите внимание. Наша точка входа, которую мы пропустили. Потому что я стал записывать видео позже. Позже нанес индикатор на график. Еще дальше продолжает двигаться. И, как видите, скользящие средние, ну вот был момент, когда они пересеклись, но здесь спорный вопрос. Возможно, что здесь и не было пересечения. То есть по индикатору скользящей средней мы бы так бы и находились до сих пор в позиции. Сейчас мы пробиваем уровень канала, который мы пунктируем здесь для себя нарисовали. Все этот канал можно уже удалять, он уже не будет работать, потому что нижняя граница его существенно пробита. И снова индикатор находится в зоне перепроданности. Давайте попробуем снова зайти в данную позицию. Точка входа 63, 93, точка выхода. Ну и видите, что третья наша сделка тоже закрывается в плюс. Мы забрали свои же 30 пунктов. Ровно 30 пунктов у нас получился еще раз профит. И вы видите, что в боковике, когда рынок находится... Отсутствует какое-то направленное трендовое движение. Вот пример сейчас как раз у нас фьючерс на Сбербанк. Мы совершили буквально за несколько минут три сделки. Первая сделка была открыт лонг. По сигналу от индикатора Стохастика входа в зону перепроданности. Дальше была закрыта позиция открыта шорт. Переход стокастика в зону перекупленности. И третью позицию это сделка в лонг. Была закрыта, открыта и закрыта по сигналу входа снова стахастик в зону перепроданности. То есть, как видите, все три сделки закрылись в положительной зоне. Это не означает, что всегда все ваши сделки будут закрываться так. Но вероятность того, что мы закрываем, будем закрывать плюс, то что мы заходим уже от сигнала, уже оцениваем ситуацию рынка. Рынок перекуплен, вероятность его движения вниз выше. Рынок перепродан, вероятность его движения вверх-выше. Именно эти сигналы мы отрабатываем и по этим сигналам мы в данном случае работаем. И также на фьючерсе на лукойл тоже сигнал прекрасно отработал на открытие короткой позиции. На основе индикатора скользящей средней. Здесь уже несколько раз можно было переносить стоп. Вот первый раз фрактал сформировался, можно немножко за фракталом ставить стопы. И второй раз уже следующий фрактал сформировался. Стоп можно было снова перенести пониже. И первый, второй стоп уже находится в зоне безубыточности и уже фактически о, фиксирует вашу прибыль. Но закрываться лучше не по стопам, закрываться лучше вот по сигналу. Как только скользящие средние пересекутся обратно, тут же нужно закрывать а, позицию. Которая открыта была по сигналу скользящих средних. Сейчас я подключил торгового робота в демо режиме. Я не буду сейчас рассматривать все настройки, которые здесь у него есть. Все это, если у вас данный робот будет, будет подробная видеоинструкция. Самое главное, что мы видим сигнал от торговой системы, что открытие лонг. И вот в данный момент нужно короткую позицию полуколу было закрыть и открывать длинную позицию по сигналу скользящих средних. И работать пони а вот по сигналам от робота можно входить лимиткой всегда ставив ее чуть пониже рынка но здесь вот при работе по трендовым индикаторам желательно не пропускать а, тренды да у вас сейчас скальперские стратегии внутри дня здесь можно позволить себе пропустить сделку но если вы вдруг перейдете на более длительные интервалы и будете работать а, с переносом позиции через день то здесь пропустить сигнал это можно на неделю а то и на две остаться вне рынка и уже вам будет очень тяжело ждать и смотреть как ваш ваша несовершившаяся сделка и как рынок уходит без вас в вашу сторону то есть там пропускать уже сигналы нельзя смотрите Сбербанк устремя... устремляется опять в зону перекупленности ну дальше мы видим вот очень близко будет уже сопротивление Поэтому здесь может быть подождать еще пару свечей. Подождать, если мы подойдем к уровню сопротивления, то пер... сильной перекупленности, то передуман может быть локальный откат, который можно успеть отыграть. Тем более, что у нас очень короткие в данном случае стоят профиты. Снова стахастик входит в зону перепроданности. Давайте еще попробуем последнюю сделку совершить. Как раз уровень поддержки здесь где-то рядом. И здесь можно на этом уровне, соответственно, зайти. 132 162 у нас соответственно первый профит ну, даже чуть повыше 166 мы поставили. Ну видите волатильность здесь хорошая и здесь соответственно можно чуть чуть профит поставить дальше ну как видите еще одну сделку мы закрываем и уровни на, лимитки на вход мы убираем я вам рекомендую всегда не заигрываться если вы какой то уровень отыграли Неважно от того, забрали ли вы на вход у вас один уровень, два или три. Всегда рекомендую ставить одну лимитку на вход, которая наверняка сработает. Вторую по очень хорошей цене. И третью на случай каких-то еще дополнительных вот, таких теневых свечей, которые могут ну, дать случайный хороший вход. И как правило, если вдруг какая-то тень нарисуется, вот здесь еще дополнительно черная свеча, длинная свеча, длинная тень вниз, то вероятность срабатывания профита она может вообще моментально быть. То ну, есть, Ну, видите, вот стахастик сегодня на Сбербанке работает просто идеально. Одна сделка, вторая сделка, третью сделку мы закрываем и вот четверку сделку закрываем и, соответственно, в каждой сделке мы забираем по 30 пунктов. Ну, последние сделки чуть больше получилось. Вот приблизительно так работает скальпинг на индикаторах. Индикаторы, соответственно, вы под себя подбираете. Ну, вот рекомендую Тройку индикаторов обязательно с них начать. Кодящие средние, параболик и стахастик.